Шалом, мир вам! Тема сегодняшнего послания «Ты можешь прикоснуться». Однажды позвонила моей супруге Ольге, верующая сестра, и сказала, что ее сваха очень желает с нами встретиться. Нам было так интересно, почему именно с нами. Но, знаете, мы тут же собрались и отправились на эту встречу. Когда мы пришли в этот дом, это оказалась ибрийская семья. Хозяйку звали Неля, и, к сожалению, она была больна раком, и это было уже четвертое остание. То есть она была уже на пороге к переходу. Когда мы с ней беседовали, она сказала, что ее сваха, она все время ей рассказывала об Иисусе, но как-то она все думала, что Иисус это хорошо, но это, наверное, все-таки не для евреев. И она говорит, что им в почтовый ящик положили трактат, который приглашал на праздник Хануки и был подписан моим именем, Леонид Вассеров. И она сказала, я хочу поговорить вот с этим человеком. Конечно же, когда нам позвонили, мы тут же пошли. Мы стали с ней беседовать. Было понятно, что она уже в действительности еще вот-вот-вот и в скорости уйдет. Но как всегда важно, куда она уйдет и что будет с ней дальше. Мы, как верующие люди, мы понимаем, что жизнь не заканчивается смертью физической. Есть еще вечность. Это либо жизнь вечная, либо смерть вечная. И, конечно же, нам хочется, чтобы каждый человек, с которым мы встречаемся, мог в действительности обрести спасение и жизнь вечную. Я предложил Нелли, чтобы мы прочитали с ней отрывок из Писания, который записан в Евангелии от Луки, 8 главе, 43 по 48 стих. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, «Наставник».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 Когда мы беседовали, то вся семья собралась вокруг кровати. И это было особенным временем, знаете, свидетельство не только для Нелли, но также для всей семьи. Я не знаю, как они были за или против, но это очень было хорошее время, потому что им некуда было деться. И не должны были все внимать тому, о чем мы с ней беседовали. Мы поговорили о том, что пришлось пережить этой женщине, которая страдала кровотечением 12 лет. Через что ей пришлось пройти, о ее телесных страданиях, о ее душевных страданиях, об ее эмоциональных страданиях. Мы говорили о том, что она потратила все, что у ней было, пытаясь найти исцеление, обращаясь от врача к врачу. Но так и не было вылечено никем. Для Нелли это было очень актуально и понятно. Потому что когда человек болеет раком, он тоже ищет возможности того, чтобы найти какое-либо исцеление. И обычно, у кого они есть, конечно, не жалеют денег для того, чтобы, знаете, быть как каким-то либо образом исцеленным. И для Нелли было все очень понятно. Она очень сама хорошо, знаете, объясняла то, что там происходило, и аргументировала все эти моменты, и говорила, «Я так ее прекрасно понимаю, эту женщину. Я ее так понимаю, как ей хотелось в действительности исцелиться». И я прекрасно понимаю, что никто и ничто не могло ей помочь. Мы говорили также о смелости этой женщины, о ее последней надежде, которую она увидела в Мессии Иисусе, о вере, которая была рождена внутри нее, и о результате того, что она услышала об Иисусе Мессии. Но Эля сказала, что я тоже много раз слышала о Мессии. Мне рассказывала и моя свекровь, рассказывала о том, что в действительности он спасает. Но я как-то все не могла задуматься. Но эта история об этой женщине, она как-то очень сильно меня касается. Потому что эта женщина пережила то же, что пережила и я. И мы продолжали с ней говорить о той вере и той надежде, которые привели эту женщину, страдающую кровотечением, к Иисусу, и самое главное, привели ее к исцелению, которое она получила, прикоснувшись к нему. Я вспомнил тогда историю и жизнь, которая произошла также со мной при одной встрече. Я рассказал об одной еврейской семье. Леонид, глава семейства, полковник в отставке, герой Советского Союза, который всегда очень скептически, знаете, относился к нашим беседам. Но его жена Мария, Мариан она всегда внимала, впитывала то, что я говорил, и задавала вопросы. Эти люди были уже очень пожилые. Но Леониду приходилось сидеть и служить, потому что его супруга, она задавала вопросы и хотела получить на них ответ. Она болела сахарным диабетом, и... Знаете, в одной нашей беседе я также с ней поделился этой прекрасной историей об исцелении женщины, которая страдала кровотечением 12 лет. Мария слушала-слушала и потом сказала, «Вы знаете, Леонид, я бы тоже хотела бы прикоснуться к Иисусу, как эта женщина, страдающая кровотечением. Но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я скажу вам, не расстраивайтесь. На самом деле вы в действительности можете это сделать и прикоснуться прямо сейчас к Нему. Потому что Писание говорит, что где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них. И она спросила, как я могу это сделать? Я сказал, это молитва. Молитва покаяния, которая приводит человека к спасению. Знаете, та женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, она получила исцеление и спасение по вере. Иисус может исцелить от любой болезни, когда мы обращаемся к Нему. Но самое важное, Он не только может, но и хочет исцелить каждого от болезни и греха. И то, что я вам точно обещаю, что если вы сегодня обратитесь к Богу и покаетесь в своих грехах, вы прикоснетесь к Иисусу и получите духовное исцеление, прощение в своих грехах и жизнь вечную. Мария сказала, я хочу, давайте вместе помолимся. И мы вместе с ней помолились. Вы знаете, это было действительно действительности настоящее покаяние. Она пережила встречу с Иисусом, и она была спасена. Неля внимательно слушала и сказала, «Леонид, я тоже хочу сегодня прикоснуться к Иисусу!» И я сказала, «Это замечательно! Давайте вместе помолимся!» И мы помолились Неля обратилась к Богу Авраама, Исаака и Якова, попросила прощения у Него за свои грехи и приняла Иисуса своим Господом и Спасителем. Она не была исцелена от рака, но она была исцелена от болезни греха. Она была спасена от вечного наказания, и она ушла в вечность, присутствии Отца Небесного, радуясь тому, что она не отправляется в погибель, но что она идет в присутствие Бога Всемогущего и всю свою вечность проведет с Ним. Поэтому, дорогой друг, могу тебе сказать, ты сегодня можешь тоже прикоснуться к Иисусу. Он здесь. И Он ожидает того, чтобы в действительности каждый желающий мог прийти и прикоснуться к Нему и получить спасение и жизнь вечную. И все, что нужно тебе, это тоже сделать, что сделала Мария и что сделала Неля. Обратиться к Богу, попросить прощения о своих грехах и принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. И я предлагаю тебе помолиться прямо сейчас вместе со мной. Отец Небесный, я признаю, что я грешен. Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, Который умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи И води мою личную жизнь, как мой Господь и Спаситель. Я благодарю Тебя за прощение, за дар жизни вечной. Во имя Иисуса. Аминь.